На улице солнце, на улице ветер. Погода Татарстана на ближайшее время. Зачем изучать внешнюю политику? Призраки в здании КФУ. Картина маслом. Как видят студенты фестиваль Студенческая весна. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Власнова.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 В Казань пришла аномально теплая весна. Минувшие дни подарили республике настоящие рекорды. Датчики метеостанции показывали небывалый для этого времени года температурный подъем. Апрель в Сатарстане начался с резкого потепления. Температура на термометре достигала отметки 18 градусов. Такая погода побила все рекорды, но продержалась она не до конца месяца. Вся эта неделя, она все-таки ожидается достаточно спокойней, поскольку по-прежнему характер погоды определяется антициклоном, то есть областью высокого давления. И лишь вот, пожалуй, в среду-четверг мы будем находиться под влиянием атмосферного фронта какое-то время, и, возможно, все-таки небольшое выпадение осадков. Если такая ситуация будет продолжаться до конца месяца, то это неблагоприятно скажется на многих аспектах жизни республики. В первую очередь на сельском и лесном хозяйстве начнется иссушение почвы, потому что солнца много, а дождя нет. Урожай в первую очередь зависит от осадков. В то же время, чем ниже температура и больше осадков, тем лучше для урожая. Этот фактор один, как мы его называем, циркуляция атмосферы. Почему? Потому что вот начиная сначала. Этого месяца у нас все время здесь господствует антициклон. Благодаря этому происходит заток арктического воздуха в нашу и этим самым поддерживается этот антициклон. Обычно в апреле среднемесячная температура составляет всего 5 градусов. При этом выпадают примерно 32 миллиметра осадков, и это самое маленькое количество за год в сравнении с другими месяцами. Валерия Носкова, Александр Кузнецов, Универньюз в зале попечительского совета казанского федерального университета прошла конференция посвященная проблемам внешней политики государства связанными с тяжелой экономической ситуацией в стране в Казанском федеральном университете прошел экспертный семинар, посвященный открытию проекта «Российские регионы в условиях острого международного кризиса. Ресурсы выживания и потенциал развития». и Директоры-руководители высших учебных заведений провели пять сессий, включающих в себя историческое взаимоотношение России и других государств, проблемы, связанные с ведением внешней политики, а также способы их решения. Приглашенные студенты и представители университетов также смогли задать спикерам интересующие их вопросы, касающиеся развития проекта и способов его реализации.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 А, это действительно так, поскольку экономика Республики Тарсан, она в целом экспортоориентированная. Как показывает практика, в субъектах России с каждым годом растет заинтересованность населения во внешней политике и основных направлениях деятельности государства. Это напрямую связано с тем, что жители Российской Федерации с каждым годом ощущают на себе все большее влияние дел внешней экономики страны. Именно с этой проблемой, а конкретно с нехваткой осведомленности населения, связан проект «Российские регионы в условиях острого международного кризиса, ресурсы выживания и потенциал развития». Мы ориентируемся на происходящее и, конечно, в этом году, который во многих отношениях уникален, Тимирхан уже отметил это применительно к Татарстану, но, естественно, это касается абсолютно всех живущих России. С 18 по 20 апреля в Казанском федеральном университете пройдут несколько мероприятий в рамках совместного проекта Совета по внешней и оборонной политике университета. Проект стартовал в начале этого года и охватывает несколько регионов, в том числе Республику Татарстан. Эта конференция является продолжением предыдущих проектов, осуществленных в партнерстве с фондом президентских грантов по направлению развития общественной дипломатии и поддержкой соотечественников. Основной его цель Целью является установить прямой контакт между региональным экспертно-политическим сообществом и ведущими экспертами России, а также осуществить просветительскую, научно-исследовательскую, образовательную и общественно-полезную деятельность в российских регионах. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Первое, что узнает первокурсник, попав в университет, — местные легенды и байки. Что передают из уст в уста студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, расскажем далее. Это небольшое здание справа от высотки называется Центр информационных технологий. Сокращенно ЦИТ. В нем сейчас располагается Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Но так было не всегда. Раньше на месте ЦИТа стоял типографский домик, где располагалось первое издательство университета. Его снесли, а на новом месте возвели нынешнее здание. Но тогда оно было построено еще для медицинского факультета Казанского университета. Так называемой университетской клиники, где лечились студенты и преподаватели. В старой клинике однажды лежал и Лев Толстой. С этим фактом связано много баек. Одна из них гласит, что писатель в нем зародился именно здесь. В клинике ему было скучно, поэтому он практически все свободное время делал заметки в своем блокноте. На первом этаже располагались палаты, на втором – учебные лаборатории. В том числе огромная аудитория в виде амфитеатра для показательных операций. Сейчас на ее месте располагается шоу-рум. Амфитеатр в нем теперь смотрит в другую сторону. В стенах ЦИТ работали выдающиеся специалисты. К примеру, один из основоположников нейрохирургии Ливерий Даркшевич, профессор Амароков, выдающийся хирург Владимир Шубин и доктор медицинских наук Залман Малкин. Иногда эту клинику называли Малкинской клиникой. Uh -huh. То есть вот существует несколько названий. Старая клиника, Малкинская клиника, а сейчас закрепилось название ЦИТ, Центр информационных технологий, а хотя это появилось с 1985-1906 годов, где-то так, когда сюда въехал научно-исследовательский институт математики и механики. И здесь начали развивать первый, кстати, в Казани, в Татарстане, интернет. Сейчас Центр информационных технологий является вещательным стержнем университета. Помимо Высшей школы журналистики и медиакоммуникации, университетской типографии на цокольном этаже и Департамента информатизации и связи, в здании расположены Центр медиакоммуникаций и телеканал «Юниверт-ТВ». Это, кстати, первый и на сегодняшний день единственный студенческий телеканал с круглосуточным вещанием в формате Full HD в эфирно-цифровом пакете города Казани в кабельных сетях по республике Татарстан, а также через IPTV приставки по всей России и в сети интернет. Хотя многое в этом здании не изменилось, есть и те вещи, которые до наших дней не сохранились. К ним можно отнести, к примеру, лифт. Он располагался в нише, которую сейчас огибает лестница. Не сохранились и палаты. Сейчас все помещения переоборудованы под учебные аудитории и студии. Помимо этого, по некоторым данным, раньше на третьем этаже существовала небольшая церковь. Куполов у нее, естественно, не было. Она представляла из себя небольшое помещение-храм. Может быть, это какая-то старообрядческая небольшая церковка была. То есть, вот такие слухи ходят. То есть, старообрядческие церкви были запрещены фактически. У нас. И вполне возможно, кто-то из богатых меценатов одну из комнат попросил выделить под такую церковку. Поэтому и не сохранилось о ней никаких документальных доказательств, потому что это держали в секрете. Вообще, надо сказать, что для нынешних студентов основой старта обучения в Казанском федеральном университете становится историческая составляющая. Первокурсникам в первые дни проводят экскурсию по корпусу. И рассказывают не только о расположении аудитории и событиях, которые когда-то происходили в стенах здания, но и передают юным студентам местные легенды и байки. Ну, я сам ночами здесь не остаюсь, поскольку Казанский университет имеет определенный регламент работы. И на ночь нас отсюда выгоняют. Но, может быть, потому и выгоняют, чтобы мы не пугали эти привидения, которые охраняют наше здания. кстати. Если их отсюда выжить, то вполне возможно, что здание не устоит. Мы решили проверить. Есть ли призраки в Ците на самом деле? Сейчас здание университета закрыто, здесь находимся только мы и охранник. Мы спустились на цокольный этаж, поскольку здесь, по легенде, якобы был морг, и, соответственно, призраки должны жить здесь. Хотя я сильно сомневаюсь, что мы что-то найдем, потому что ну, морг на самом деле располагался в церкви по соседству. Вот, как видите, здесь пусто, и, кажется, здесь все же никого нет. Но надо признать, что все эти легенды о призраках создают особый шар и особую атмосферу в студенческой жизни. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид хитоглы. Универгнес. Департамент по молодежной политике КФУ совместно со студенческим объединением Штрих организовали выставку, проходящую в рамках фестиваля ⁇ Студенческая весна КФУ ⁇ Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Сухих. В Казанском федеральном университете стартовала выставка «Студенческая весна на холсте». На ней были представлены более 100 работ студентов, выпускников, преподавателей и руководителей из студии «Штрих». По словам организаторов, все картины отображают весеннюю тематику и красочные яркие сюжеты, чтобы показать связь со студенческой весной. Все работы написаны в разных жанрах изобразительного искусства, а также в различных техниках. Конкретно этой выставке особенность в том, что эта выставка посвящена даже не только студенческой весне, но и тому, что мы отмечаем двадцати пятилетие из студии «Штрих», которая работает в КФУ с 1998 года. И непосредственно мы акцентируем и на это тоже внимание, и показываем наши труды и наши работы одни из самых лучших на этой выставке. В день старта посетители смогли познакомиться с работами художников, принять участие в творческих мастер-классах, а также все желающие смогли узнать о направлениях деятельности изу студии и записаться на занятия. А самое главное – побеседовать с авторами работ и узнать всю кухню создания картин. Кроме того, выставка стала творческим дебютом для начинающих живописцев. Ты всегда наслаждаешься процессом, когда рисуешь, и хочешь запечатлеть ту красоту, которую увидел. То есть... У меня четыре работы здесь. Это букет цветов, потом натурморт с разными с хлебом, с корзинкой. Мне понравились детали. Студенческая весна позволяет проявиться не только певцам, танцорам, но теперь и художникам. Казанский федеральный университет дает возможность студентам развиваться в разных направлениях, а главное – реализовать свой потенциал. Картины можно будет увидеть до 21 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Виктория Сухих, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ